«Платформа» – испанский триллер с легким фантастическим налетом стал дебютом режиссера Гальдера Гастеллу Рутти в полнометражном кино. Итак, где-то существует некое здание, представляющее собой тюрьму самообслуживания. Заключенные называют ее просто «Яма». Никто точно не знает, сколько в «Яме» уровней. Но от того, на какой уровень попадешь, зависит жизнь. На каждом этаже двое заключенных. В середине камеры – проем, по которому раз в день проходит платформа с едой. Те, кому повезло оказаться на верхних уровнях, сыты. Но чем ниже спускается платформа, тем меньше еды остается. Раз в месяц уровень меняется в случайном порядке. Главный герой – Горинг приходит в себя на 48 уровне. Его сосед Тримагаси постепенно раскрывает секреты выживания в этом месте и услышанное приводит Горинга в ужас. Оказывается, обитателям нижних уровней еды не достается совсем. Когда чувство голода сводит людей с ума, мысли о каннибализме не кажутся такой уж дикостью. Самое интересное, что при разумном потреблении еды на платформе хватило бы каждому заключенному. Но почему-то те, кто наверху, даже не задумываются об этом, предпочитая наедаться вдоволь здесь и сейчас. Ведь в следующем месяце они могут оказаться на нижних уровнях. Горинг хочет попытаться изменить существующий порядок. В главных ролях Иван Массаги, Сорион Эгильор, и Эмилио Буале. На первый взгляд кажется, что в нашем мире существование такой ямы попросту невозможно, но если присмотреться чуть повнимательней, то с ужасающей очевидностью приходит осознание, что весь наш мир и есть эта яма. Мы усердно критикуем тех, кто находится на верхних уровнях, но если повезет оказаться на их месте, начинаем вести себя точно так же. Да что уж там, давайте будем честны. Даже находясь на своем месте, мы умудряемся с пренебрежением относиться к тем, кто, на наш взгляд, находится ниже по положению. Платформа – наглядный пример социального лифта. Жуткая смесь сюрреализма и реализма, переплетающихся так тесно, что границы между ними размываются. На Международном кинофестивале в Торонто по итогам голосования зрителей фильм признан лучшим в номинации «Полуночное безумие». И неудивительно, ведь после просмотра каждый зритель начинает задумываться, а на каком уровне сейчас я? Фильм о том, как оставаться человеком даже тогда, когда это практически невозможно. Обязательно посмотрите, это кино не оставит вас равнодушными.